Всем привет! У нас очередная зарядка. Зарядка века в компании Векко. Меня зовут Ольга Немировская. Я развиваю наше сообщество уже полтора года. И сегодня мы с вами поговорим о том, как я выстроила свою структуру. У меня больше 400 человек. Не все у меня находятся в чате, поэтому ну, где-то около 500 точно. И все это через Инстаграм. Все это через свой личный бренд, свой опыт. Об этом мы с вами сегодня будем разговаривать. Я обычно готовлю... Как сказать правильно? Презентацию, но вчера мне не было времени и лето, это об этом говорит, <laughs> я приготовила для себя борде, я открою, ну, с вами будем общаться, и дабы вы не путали, и кто подключается, понимали, о чем идет речь, мы оставим заставочку. Сегодня я, значит, расскажу свой личный опыт, опять же, да, повторюсь, почему, потому что это важно, именно понять, что я... Это не прям будет руководство к действию, но тем не менее, то есть иногда те фишки, которые непосредственно делала я, они работают, да, как круче всего не теорию, да, рассказать, а практику, что же работало, я говорю сразу ей, ошибки были, их было много, что-то я делала неправильно, но, тем не менее, результат говорит сам за себя. Итак, по какой же структуре мы будем сегодня с вами разговаривать? Значит, я, конечно же, расскажу о себе в двух словах. У меня страховое образование, я 8 лет, 17 лет проработала в страховании, в двух больших компаниях, а потом в момент поняла, что я не хочу работать в найме, я хочу работать в онлайне. Ушла в онлайн, начала, это было 6 лет назад, начала изучать разные направления. И вот таким образом через несколько, через два проекта, один был сетевой товарный, второй был тоже на основе криптовалюты, я пришла в наше сообщество ВЭКО. И какая же была моя точка А, когда я пришла в проект? Сейчас вам расскажу, это будет как раз немножко мой опыт. У меня было где-то примерно 10 тысяч подписчиков в Инстаграм, и я скажу честно, что были там боты. Я тогда вообще не понимала, как это работает, и как-то там что-то заплатила деньги, и вот у меня там накрутились боты, это было вообще наверное, года 4 еще назад, и вот они висели, ну, вот 10 тысяч, почему я так сделала, потому что, кто знает, от 10 тысяч у вас э, возможность появляется прикрепить ссылочку на истории, да? там типа свайпы будет и ты сразу попадаешь на сайт какой-то, мне безумно этого хотелось, поэтому я сделала все возможное, небольшие гивы, ну, в общем, вот 10 тысяч подписчиков, охваты а в сторис, у меня где-то были, может, 100 человек, вот так вот, 150, ну, конечно, это не соответствует той статистике, которая должна быть нормальная, ну, в общем, что делать? Вот так вот было это все. Значит, у меня был негативный опыт предыдущего проекта, это важно, это нужно здесь осветить. Почему? Потому что э, я, как что значит негативный опыт? То есть в том сообществе, в котором проекте, в котором я была, он просто не выполнил те мои ожидания, которые бы я хотела. И, э, конечно же, ко мне приходили люди, приходили мои знакомые, и когда я приняла решение, что я ухожу из этого проекта то ко мне было большое недоверие, что типа, ага, вот ты там вроде была в сообществе, в проекте, теперь ты ушла. Ну, в общем, вот не очень такой приятный был осадок у меня, но тем не менее он присутствовал, и у меня, честно вам скажу, даже был такой момент, что я не буду в Инстаграм вообще ничего говорить, не буду ничего рассказывать, не хочу, потому что чтобы надо мной не смеялись. Это вот такой страх вообще заявить о себе в сообществе, в сообществе в Инстаграм, не просто, может быть, у кого-то из вас сейчас вы поймете, почувствуете, что а, также у вас есть какие-то отклики от моей истории, а, ну, мне было, короче, стрёмно в Инстаграм рассказывать, что я чем-то новым занимаюсь, и решила, что я это делать точно не буду». Мне не доверяли даже мои близкие, у меня не было денег, как раз-таки, потому что вот в том э, проекте, ну, это, это вообще был воздух, честно вам скажу, вот, но я получила крутой опыт, благодарю, много было хорошего, поэтому, ну, денег не было. Э, у меня, что касается самого Инстаграма, не было абсолютно никакой структуры постов, э, я писала тогда, когда я хотела, выходила в истории тогда, когда я хотела, и знаете, это какая тема, когда там одну фоточку сделала, такую, чтобы только тебя, не дай бог, ты снимешь, или снимаешь такое себя, там, типа, немножко, там, ноги, ты идешь, там, ноги, или ты природу едешь, короче, себя вообще не снимала, мне было стыдно, ну, как бы, некомфортно выходить в Инстаграм, страх, да, страх публики, страх, что тебя осудят, я думаю, что многие из вас тоже это понимают, чувствуют, вот, поэтому такой Инстаграм, короче, ой, такие истории, когда хотела, тогда выкладывала или бумеранг, знаете, такая, снимаешь там какой-нибудь травинка на улице, она такая, ты Тин не прыгает, все, что я делала <свят> в истории. У меня не было абсолютно прямых эфиров, я этого боялась, как, не знаю, кто-то боится прыгнуть с высоты, меня начало трясти заранее от мысли, куча было стеснения, конечно же, не было никакого визуала, какие там фотографии в порядке, какие фильтры, я этого не знала, не хотела, просто, ну, я старалась сделать красивые фото, но никак их не связано. Но у меня было дикое желание изменить свою жизнь, дикое желание начать развиваться в сообществе века, потому что сначала я три месяца за ним наблюдала с командой, с Серёжей Кушнером, с моим наставником, и приняла решение, что это то место, в котором я хочу развиваться, это то надежное сообщество. И сижу, вот просто помню в момент, и что делать? Средства у меня куда-то пойти, запустить рекламу там, таргетированную в интернете. Я хотела строить команду. Я понимала, что команда ⁇ это заработок. Где мне взять людей? И как бы я не хотела от этого от отказываться, как бы не хотела от этого уходить, я понимала, что кроме инструмента Инстаграм у меня нет ничего. Все, у меня есть мой Инстаграм. Вот с теми пунктами, которые я перечислила выше, плюс мое внутреннее состояние, стеснение, недоверие со стороны. И так как было дикое желание изменить свою жизнь, я начала просто делать. И сейчас буду рассказывать, что я делала и что круче всего работало. Так, точка Б, то есть это я рассказала точку А, точку Б, что я сейчас на сегодняшний день имею благодаря тому, что я приняла решение развивать Инстаграм и свое дикое желание направила туда все свои ресурсы. Структура почти 500 человек, Все через Инстаграм, Все, ребят, абсолютно. И самое главное, самое интересное, что даже мои знакомые, даже люди, которые я проводила личные встречи, сначала писали мне в Инстаграм. Они прогревались через мой Инстаграм, и только потом они какие-то принимали, какое-то принимали решение из серии, ну да, я вот за тобой уже давно наблюдаю, или там, слушай, а ты вот что-то выложила там, или она а у тебя там знакомая, а у тебя там сестра, а давай, это все было через Инстаграм. Это шикарнейший инструмент, если вы его поймете, изучите и самое главное, прочувствуйте, тогда будет результат. Подписчиков у меня на сегодняшний день 28 тысяч, сразу говорю, были гивы, ботов уже не было, я заходила в гивы, я платила деньги, не маленькие деньги, то есть, ну, может быть, на все это у меня ушло 1060, ну, там, на гибы, может, даже побольше. Вот, Ну, то есть, грубо говоря, что прирост был где-то 20 свыше человек, то есть недешево. Не но, тем не менее, это не самый лучший вариант. Позже мы с вами проговорим, какие есть плюсы от этого, какие минусы. Охваты в сторис у меня 500, там, плюс-минус прыгает. Это, это мои личные, действительно, которые отвечают люди, реагируют. И я вам хочу сказать, что я сейчас более глубже изучаю тему инстаграм это про ну это прикольно когда хотя бы такие охваты живые люди у меня выстроены посты в соотношении там есть продающие есть love style, то есть ну моя жизнь мои истории есть экспертные экспертные это даже не про компанию века то есть в чем я сильна. допустим я изучаю увлекаюсь психологии энергопрактиками на себе именно лично и там. Как Какой-то путь у меня был, как полюбить себя, ну, то есть как с ребенком какие-то моменты, то есть я это все рассказываю, это моя экспертность, это мой опыт. Информационные посты, ну, просто какую-то я вот что-то узнала, например, про криптовалюту, что-то, какие-то новшества, просто информацию вношу, чтобы люди понимали. Развлекательные игры розыгрыши, конечно же. Ну а продающие, я уже сказала, это как раз-таки про наше сообщество, где там все вот рассказывается и вот все равно внизу я закручиваю, напишите типа, по мне к нам в команду, как-то вот так. У меня есть визуал оформленная шапка профиля, где люди заходят сразу, они вот я сейчас всегда так делаю, захожу первым делом, я смотрю количество подписчиков, дальше я смотрю шапку профиля, то есть что это за человек, сразу понятно, чем он занимается. И потом уже дальше, ну, я, у меня очень сильно развита интуиция, у меня откликается, человек не откликается, да, вот есть такой момент. У меня уже, конечно же, есть свой личный бренд, что это такое, то есть заходя ко мне на страницу, человек, опять же, по шапке профиля, по внешним определенным моментам, он понимает, кто я, ну, чем я хотя бы занимаюсь, в двух словах. То есть у меня первый, который вообще меня не знает, он понимает, что я занимаюсь инвестициями, у меня там есть, что научу, как превращать из 100 долларов в лимон, там, да, в миллион, короче. Покажу этот путь, то есть человек, ага, она учит зарабатывать. Это вот плюс там пропагандирую веру в себя, значит, она занимается моментами там, любви к себе. Ну, то есть вот шапка профиля, это очень важно. Ниже я вам сделаю небольшой подарочек и в конце подарю определенный гайд, дождитесь, что это такое, которое вам поможет заполнить свою, свой инстаграм, уже привести более-менее хороший вид. У меня, конечно же, регулярные сторис, <coughs> это важно. Сейчас, в принципе, ребят продают истории. Вся жизнь завязана на историях. Посты – это да, это чтобы вот первое впечатление создать, также потом ты хочешь поискать какую-то информацию о человеке, но истории сейчас рулят, через истории с тобой знакомятся, чувствуют, и важно каждый день выходить в истории. А у меня заявки на WhatsApp идут, то есть в шапке профиля есть ссылочка на WhatsApp, где человек сразу пишет, перекидывается, и там даже можно, ну, чтобы он не писал, не раздумывал, потому что пока он начнет писать, что же спросить у нее, хочу зарабатывать, ой, расскажи о проекте, он может вообще в этот момент потерять вот эту первую мотивацию и выйти. Поэтому у меня заготовлен текст, он, он нажимает на ссылочку, попадает ко мне в WhatsApp, где написано, привет, Оля, расскажи о своем проекте, или хочу к тебе в команду, я иногда меняю. Он просто нажимает Отправить. Все, это очень рабочая схема. Такие штучки нужно знать. К этому я тоже сама пришла. Начала проводить эфиры, ну, провожу эфиры на темы разные, про проект, там, какие-то новшества. Потом вот я проводила игру лила сама ну, на себе испробовала, очень интересно, тоже проводила, рассказывала, делилась своими подписчиками, что это значит. То есть это важно показывать себя в блоге. Так, значит, конечно же, дру друзья у меня, мои, как я вам сказала, выше стали заходить к нам именно в сообщество, ко мне в команду, знакомые, близкие, те, кто не доверял. Помните, когда я вам сказала в начале пути, да? Они зашли ко мне, заходили ко мне и заходят именно потому что они прогрелись через мой инстаграм. Они видят, как я живу, они наблюдают, думают, так, ну, у нее что-то там не получилось, значит, и в этот раз не получится, да, обычно, как люди думают. А тут бах и получилось. Бах, и у нее все классно. Я тоже хочу. Оля, я тоже так хочу. Поэтому мои знакомые, это самое крутое, на самом деле, знакомых греть через Инстаграм. Не навязываешься, просто показываешь. Как, что, дальше вам расскажу. Конечно же, искренность моя, это очень важно, ребят, не надо быть кем-то в инстаграме, я такой весь крутой, вот хочу быть как, не знаю, там Оля, как Енина наша, как и мальчики думают, хочу как Серега себя показывать, кушнет, да нет, надо быть тем, кем вы есть на самом деле сегодня. И знаете, как круто люди чувствуют, что вы растете, они чувствуют, что вы меняетесь на глаза, и только это греет, только это греет людей, вызывает доверие. Не бойтесь показывать вот такие, какие вы есть. Ну, еще я просто подглядываю мои подготовленные тексты, прям выделено, у меня написано «Рестарт». Я приняла решение. Месяц я его думала о нем, взвешивала и купила курс, очень для меня такой недешевый курс по Инстаграм. Это не как заполнить шапку профиля, не как написать продающий пост. Это глобальная система вообще понимания, Инстаграм, это инструмент бизнеса, самый мощный, который сейчас есть, то есть не только, как писать посты, чтобы к тебе заходили люди в команду, нет, там столько тонкостей, там столько нюансов, то есть ты действительно свой инсту Можешь свой блог превратить в то, что это будет бесконечный поток заявок. Это, в принципе, твоя жизнь, это твой дополнительный доход, потому что ты вырастешь как блог, и реклама можно брать. То есть я купила этот курс, сейчас я начинаю его с 28 июня изучать, и, конечно же, я буду с вами делиться. В зарядках я буду пробовать, и обязательно мне не жалко, тем более для нашего сообщества, поделиться теми знаниями, которые я сама купила и пробую на себе. Поэтому вот такое пришло у меня понимание на сегодняшний день. Ну так, давайте самое главное. Личный путь. Как я шла к этому, ко всему? Интересно, если чат открыт, поставьте плюсики и продолжаем. Да, если вам все это прикольно, интересно, откликается, есть такое понятие. Ставьте плюсики. Расскажу свой личный путь, что я делала. Напомню, когда я приняла решение, первое, самое главное, это я приняла решение развиваться. Помните, да? Вначале, вот здесь, с точкой А, решила, я буду развиваться. Дикое желание, это самое главное. Дальше я активно начала качать Инстаграм. Спасибо, ребята интересно, я просто, знаете, сижу такая, думаю, блин, меня должно быть много, это вот то, с чего я начала, опять же, вам говорю, ребят, это и ошибки, которые у меня были, но я вам буду называть весь путь, так как это называется личный опыт, то есть меня должно быть много в инстаграм, мне вообще, извините за язык, пофигу, кто что будет думать обо мне, я пойду вперед, да, потому что это моя жизнь, я сама вправе решать, как мне что делать, и я уверена, что тот человек, который идет вперед, как и сейчас, например, в наше время, в нашем сообществе, да, многие люди там лето, настроение какое-то не такое, а те, кто идут вперед, потихонечку, твердо, они добиваются успеха. Так же и здесь. Думаю, пойду вперед. Все. Принимаю решение, начала активно. Качать Инстаграм, думаю, у меня должно быть много. Что значит активно качать Инстаграм? Я начала выкладывать ежедневно истории, показывать свою личную жизнь, не только проект, но куда поехала, где мы с ребенком, как живет моя собака и так далее, и тому подобное. Я начала получать отклики людей, я вижу, что стало людям интересно, у меня стали расти просмотры. Я начала задавать вопросы из серии, а что вам больше показывать, личную жизнь, тд. И как правило, знаете, что в основном люди хотят видеть личную жизнь. Понимаете, Инстаграм это тот момент, когда ты хочешь расслабиться и посмотреть, как живет другой человек. Кого-то это включает, кто чуть-чуть на сегодняшний день уровнем пониже, кого-то это раздражает, но он все равно тебя смотрит, потому что ты, значит, раздражитель, или он на этапе развиваться, идти дальше. Люди, люди любят смотреть вашу жизнь, и какая бы она ни была, поверьте, не, убирайте свои шаблоны, что да, мне нечего показывать, да есть что, вот вы живете в деревне, в деревне интересно, вот правда, вот я сейчас нахожусь у родителей действительно в деревне, я даже решила показать, что загорая у нас, мы на крайне, наш дом, и у меня поля, вот я поднимаю глаза, у меня поля, лес, это такая красота, думаю, оп, я сейчас покажу подписчикам, смотрите, какая у меня красота, и столько у меня реакций на это. Ведь есть люди, которые живут в городе, и им настолько надоел этот город, они мечтают такое видеть. И мне столько реакций на эту тему. Я еще спрашиваю всегда, да, там фишки использую, типа, а хотели бы здесь быть? Да, да, да, да, да. Поэтому много людей, которые хотят за вами наблюдать. Вот. На даче вы, неважно где, да даже в городе, ну в городе само собой понятно, показать свой город. То есть вариантов масс, просто показывайте свою жизнь. Конечно, конечно, я в момент показывала свою работу, процесс. Например, я с кем-то встретилась как в городе, я показывала. Вот мы сейчас там проводим встречу, у нас там первый партнер, мы завели там столько-то столько-то денег, купили там такую, ну, монету, столько-то монет на То есть я все это показывала и самое главное я показывала результаты, даже маленькие. Вот помните, что откуда у меня пошли первые заявки? Я показывала, что даже, смотрите, какой момент. Я нахожусь, например, в кафе, приехала, общаюсь с человеком. У меня еще абсолютно там 20 человек в команде. Ну вот там кто-то новенький ко мне заходит, да? Я с ним общаюсь в кафе. У меня еще нет великого результата. У него тоже нет. Ну что я могу сделать? Как я могу продавить идею, продать, что я, что классно развиваться в нашем сообществе? Какую идею? Что я спокойно нахожусь? три часа дня, не знаю, в одиннадцать часов утра в кафе и общаюсь с человеком. Ну не круто ли, когда у меня есть свободное время? Это благодаря проекту. Не только деньги, не только цифры, не только доллары мы должны показывать. Мы должны показывать вообще, в принципе, как, например, хоть что-то наше сообщество помогает вам поменять вашу жизнь, хоть какой-то малейший результат, это в начале. надо уметь замечать эти плюсы, я вам даже скажу, вам самим будет легче, потом, ну как бы, знаете, просто когда вы откатываетесь немножко назад, что-то вот идет не по плану, вот когда вы составляете такой список, замечаете такие небольшие плюсы, сразу сравниваешь, блин, а вот я помню, как я ездила на эту работу, или вот я помню, как я там, не знаю, развивала предыдущий проект, там вообще никаких перспектив, а здесь уже вот у меня там а, в кабинетах уже заработки идут, в принципе, я могу уже даже себе что-то купить, но я сейчас немножко увеличу капитализацию, а ко мне идут люди, то есть, ребята, все можно видеть плюсы, и это показывать, это чувствуют люди, и кто-то смотрит и говорит, Сидит такой, например, ну, на, там, на работе, смотрит, блин, и у него прям такой хоп-щелчок. Я тоже хочу в таун, ну, там, в кофейню, я тоже хочу посидеть в кафе и тоже хочу подписать людей. Я уверена, многих это включит. И он пишет на эмоциях, заходит э, в шапку профиля, бацает тебе на э, WhatsApp и прилетает заявка. Все, а там уже дело другое. Это уже другие зарядки. Сереже и Кушнера надо смотреть, он классно рассказывает, как подписать человека. А вот, дальше. Конечно, я показывала скрины кабинета, то есть цифры, что у меня сейчас там происходит, как увеличить капитализация, в какой я стадии и так далее и тому подобное. Когда я даже выводила средства, да, ну там на бирже продала монеты, вывела, заработала их через там бинар, неважно, да, я показывала это все, все показывала, и я вам скажу, это не 10 тысяч долларов, это не миллион рублей. Это 10 долларов, это 20, это 30, а когда мы зарабатывали, мне накапает, у меня был самый маленький пакет, там 1 доллар, я показывала, ребята, у меня уже 1 доллар, вот, что нужно показывать в начале. Если вы в начале пути, вы покажете скрин, что вы за 3 недели, за месяц, у вас там 10, 20, 30 тысяч долларов, а по сути еще вы реально не сделали таких больших инвестиций, люди же это чувствуют, они скажут, ага, врет. Не верю ему, не пойду за ним. Вот. Э -э дальше показывала, как выводила деньги в прямом эфире также. В прямом эфире я проводила, начала проводить прямые эфиры, начала показывать обзоры кабинетов типа из серии. ребят смотрите, у нас есть такая классная программа. Сейчас вам покажу, как я зарабатываю, что я сделала, какая у меня команда. Я все это показывала. Но все в перемешку, да. В основном свою жизнь, чтобы люди не уставали от этого призыва, заходи, заходи. Это уже начинает чувствоваться, что тебя постоянно куда-то тащат. Вот дальше теперь вы можете ну, там, зафиксировать себе несколько моментов я делала опросы в истории это очень помогла мне эта фишка вначале построить команду потому что есть люди даже ваши знакомые которые наблюдают за вами но гордость какие-то установки внутренние не позволяют вам напрямую написать и серию оля расскажи что за проект или я хочу к тебе, а как вдруг он принизится перед вами, например, да, и скажет, что у него какая-то ситуация плохая, то есть мы же не знаем, чем человек живет, какие у него есть боли, какие у него есть затыки, почему он вам не может написать, поэтому я делала опросы, например, показываю какой-то результат, или вернемся к этому же, к этой кофейне, сижу в кофейне, сняла, как шикарно проводим встречу, ребят всю жизнь мечтала о том, чтобы уйти из найма, вот зарабатывать в таком, ну, зарабатывать в онлайне, благодарю наше сообщество, хочешь так же, я-то открываю, а на мои хочешь так же, отвечают мои знакомые, там, да-да-да-да-да. И я уже понимаю, что здесь такой психологический момент, он может, если ему совсем будет стрёмно, когда я ему напишу, типа, привет, Кать, ты там, смотрю, ответила мне в историях, что ты тоже хочешь, тебе реально интересно послушать о нашем сообществе? Я вот так прям писала, всем прям подряд к вечеру сижу, фигачу. И кто-то такой уже вроде, я не с, не с наездом, там типа, а тебе реально интересно или тебе реально не интересно. Такую даю ему позицию право выбора. Катя, привет, я видела, ты ответил на историю, давай я назначу встречу, я тебе расскажу сейчас о сообществе. Все, ты сразу человека в тиски зажимаешь, он ускользнет. Он не хочет чувствовать, что что-то не... Он хочет власть почувствовать. власть, понимаете? право выбора и соответственно вы ему даете эту возможность шикарно говорите ты действительно хочешь узнать о сообществе или просто так нажал я такую фишку использовала потому что бывает на ну, знаете нажимаешь быстро перелистываешь и чек нечаянно нажал и вот знаете что я вам хочу сказать я проследила у меня не было ни одного человека который бы мне сказал нет нет неинтересно все, кому я написала, говорили, ну, давай, да ладно, давай, что, ну, давай, расскажи, что там у вас. Но были пару раз, которые сказали, да не, я нечаянно нажал, ну, правда, я не лезу дальше. А те, кто даже иногда говорил нечаянно, они все равно потом залетали в сообщество. Поэтому это важно, делайте опросы. Маленький результат, цифры, просто свои эмоции какие-то, благодаря тому, что вы получили, хочешь так же, классно, а ты бы хотел попробовать. То есть, ну, вариантов очень много. Дальше. Также важно, тоже себе где-то зафиксируйте, я продавала свою ценность, меня этому научил мой наставник Сережа. я делала затравочку, что вот у меня вот такой-то результат, но, знаете, я вам хочу сказать, что чаще всего ты же строишь команду, да, и ты как лидер, ты себя позиционируешь как лидер, и поэтому я начала понимать, что здесь-то не только мой результат важен, и я начала показывать результаты моих ребят. Мне писали в чате отзывы, ну в моем, да, писали: "Ой, спасибо, я там заработал 10 долларов, там 20, помню, 50 тот заработал, там бинар пришел, вау, 50 долларов, вау, а меня уже тогда где-то 150, ух, как много". И люди писали на эмоциях, я это скринила, выкладывала и говорила: М -м, "Я рада за своих ребят, там поздравляю, отмечала их". И писала следующую. Кстати, у меня есть время на консультацию двух людей, либо сегодня в 14 дня, ну, в 14 дня, либо в 19 вечера, и завтра, там же в 15 дня, либо там в 17 вечера. То есть старайтесь дать утро, вечер, день, вечер для выбора, я вам скажу честно. Ну, конечно же, у меня не был настолько расписан график встреч, что капец, у меня там прям толпа стояла, тем более в начале пути, нет. Но просто я давала ценность свою, показывала людям. И вот на это очень классно реагировали. Мне помню, написала, блин, а я успела к тебе на консультацию, Оль, там, у тебя еще не заняли место. И я такая, да и вот сейчас еще пока не понимаю, девчонка там сомневается, там по времени не успевает. А можно я займу, а можно ты мне выделишь время? Ну, я сделала, да, да, выделю тебе время. То есть это работает, понимаете? Вы должны себя любить, оценить, и тогда будут чувствовать люди. То есть всегда продаем свою ценность. Говорим, у меня вот есть, Ну не надо каждый день, у меня две консультации. У меня две консультации". Нет, это вот какую-то такую затравочку, сверхрезультатик классный, и такой бах, типа вот у меня есть время на консультацию. Также я проводила тесты в историях с аудиторией. Вот, кстати, тоже классный момент, вам бы хорошо это прям прописать, потому что это работает. Ну, например, я такая сижу, думаю, мне надо как-то включить аудиторию, и я думаю, что вы согласны, это работает. Когда ты начинаешь проходить какой-то опросник, я подводила к тому, что, например, сколько людей... Ой, давайте, ребят, хочу посмотреть, какая у меня аудитория. Начала уже она прирастать, правда, брюзги там мои какие-то были. Сколько у меня людей в найме сейчас, давайте посмотрим. И вот можно делать, ну, разные варианты там как можно в историях опрос сделать, да? значит, сколько людей в найме, там дальше ответ, свой бизнес, без работы или декрет. То есть вот четыре варианта ответа, значит, мне люди выбирают, я такая смотрю статистику для себя. Следующий вопрос, какой доход у вас сейчас? И там варианты ответов, там от нуля там, до 20 тысяч, больше 20, там больше пяти. ну, в общем, варианты разные я писала. То есть мне действительно было интересно посмотреть, какие люди, сколько зарабатывают у меня, какая аудитория дальше у меня был вопрос какой хотят доход они сейчас То есть, ну какой бы они прям сейчас хотели тоже разные варианты дальше хотели бы они онлайн подработку чтобы дорасти до этого, до этого уровня заработка или они хотят прям полноценный онлайн бизнес уйти и, знаете, я любила еще так шутить, да, я так писала, не, я за землю. Ну, там какие-то прикольные ответы такие, что были, да, не, да, мне пофигу, или меня все устраивает. И вот, ну, такие всегда шуточные варианты, тоже люди отвечали, тоже это ставьте. А потом, ну, я логическую цепочку думаю, человек, он, во-первых, когда ему задаешь эти вопросы, он начинает включаться, он начинает включаться в свою жизнь, в свои боли. То есть девочка отвечает, я в декрете. Я такая, блин, ну да, я в декрете. Следующий вопрос. Сколько ты сейчас зарабатываешь? А, например, она вообще ничего не знает. Ноль. Такая. И у нее прям такая, знаете, жетон провалится, и я ноль зарабатываю. Ну, это, знаете, вся работа с собой. В смысле ноль. Там, следующий, сколько бы хотела зарабатывать? Ну, как правило, разные. Там, обычная девушка, когда понимает, что она вообще не зарабатывает, она ставит там 30-50 тысяч, хочет зарабатывать. И у нее уже начинают все мыслительные процессы работать на этот счет. И тут, я знаешь, следующий вопрос. Как бы ты хотел? Хотела бы в онлайн, подработку или Основной бизнес. Конечно, она, сидя с маленьким ребеночком на руках, скажет: Да, хочу онлайн, конечно, онлайн. И она отвечает онлайн. И следующий момент уже я дожимаю, как бы их э, то есть доверя... доверяешь ли ты онлайну? Там, доверяю онлайн, не доверяю онлайн. Э, потом э, абсолютно пофигу. Ну, такой ответ типа, вообще, меня не трогай. И э, четвертый был: ну, никогда не пробовал, типа, не знаю, как это. То есть тут эта же девочка, например, говорит, что «никогда не пробовал, не знаю как». Или, например, «не доверяю», или просто «ну да, доверяю онлайн». Когда она скажет «доверяю», она говорит «вообще прям мой человек, я ей сейчас напишу». «Привет, там Екатерина, увидела твои ответы в моем опроснике, в историях, слушай, ты такая классная, там, сейчас декрете, у меня есть как раз, могу тебе провести консультацию, рассказать, как мы можем выйти на твой доход, который…» Короче, я с помощью этого теста все более знаю людей. Вот. И э, крайне у меня было чаще всего, я делала, готов ли со мной попробовать э, пройти этот путь, там, э, если я покажу, как зарабатывать ту сумму, которую ты хочешь. И были варианты ответов, да, готов, прямо сейчас, сомневаюсь, э, нет, категорично, и я уже у тебя. Ну, то есть, чтобы не прям там такое было. Ребят, это... Те люди, которые хоть на любой ответ ответили, это повод зацепиться и начать с ними общаться. Даже если вам человек написал э, категорично нет, или мне я только за землю. Ну, за землю это то есть бизнес на земле, работа на земле, в нами. Ну, там, да, вы уже можете им написать: Привет, Саш, Слушай, я, ну вижу опросник. Там твой, смотрю, ты зарабатываешь там, и он круто, например, зарабатывает. Ну, там для него не знаю. 200 тысяч зарабатывает, там, хочет 500. Ну, не бывает такого, что человек миллион зарабатывает, и все, и на этом у нас нет. Если он зарабатывает миллион, значит, он хочет 10 зарабатывать, образно. Уже можно за это зацепиться и сказать, Саша, я вижу, ты там провел опрос, мне так интересно, просто для моей статистики, например, да, почему ты вот написал, что ты зарабатываешь там полмиллиона, хочешь там зарабатывать миллион, но не рассматриваешь подработку в онлайн, то есть до подоход или онлайн-бизнес. У тебя есть на это какие-то личные причины, то есть вариантов масса. Скажи мне, пожалуйста, просто для моей статистики. Там уже в ходе диалога можно что хочешь найти у него, понять, выгрузить негатив, загрузить положительный. То есть тут, это знаете, я всегда говорю, что в чем мне нравится бизнес вот онлайн и вообще инстаграм, это такая, такая творчес... такое творческое пространство студия арт понимаете вы можете творить все что хотите все что в голову вам придет просто все что в голову придет как с чека можно зацепиться дальше дальше значит мы идем результаты а я это уже вам говорила что я показывала результаты самые даже мелкие помню купила iphone показывала. вот я купила iphone благодаря наш ну, нет это, конечно до этого благодаря нашему сообществу там ребята показывали закрыли кредит там спасибо даже на двадцать тысяч помню купила я доски на кухню такие модные блогеры рекламировали там они стоят 100 долларов я такая, вот благодаря там, нашему сообществу, ну не всегда писала благодаря, то есть ну, моментами я всегда угова... проговаривала это, либо просто там, ой, купила сегодня доски, смотрите, какие классные, распаковываю, там показываю и просто где-то в уголочке пишу там люблю там ВК ВТП, то есть люди уже понимают, что это отсюда идет, вот. Также понимаете, это я еще раз вам говорю, это не то, что вы должны показывать прям деньги, да, то есть цифры, доллары, там, сотни, рубли, миллионы, нет, ну нет же, понимаете, потому что для многих а, даже деньги, это не так а, его зацепит эмоционально, как, например, вы вышли в кино с ребенком в выходные, и даже не надо здесь показывать, что я купил крутые билеты на деньги от сообщества, нет, перекрутите, ну, не выходные, а, например, лето, и вы вышли летом, там, на пляж уехали, да, допустим, не выходные это, и вы показали, что? Что у вас есть свободное время выделить семье, а в этот момент открыли, этот, например, какой-нибудь кабинетик, где у вас там в стейкинге стоят монетки, крутятся, классно, я гуляю с, с семьей в рабочий день, а у меня идет, а бизнес растет, бизнес идет, круто вопрос, круто, хотел бы так же, да, хотел. все, вы зацепили кого-то, не значит, что он прям сегодня к вам прибежит, но кто-то вас увидел момент, задумается, засмотрится и будет греться, вот, потом выложите какой-то крутой прям результат, чей-то отзыв, какую-то боль, и этот чек к вам зайдет, что можно еще показать в истории, например, берем нашу сегодняшнюю ситуацию, можете показать расчет, как купить, например, на 100 долларов, прям в прямом эфире, да, там, или в истории, на 100 долларов купить монет, поставить их в стек, например, 10,90 и говорит, смотрите, сколько ты заработаешь, когда наша основная монета, основной актив вырастет до доллара. Давай посчитаем, давай, круто, круто. А если 5, а если 10, а когда он будет стоить 100 долларов? Ну, смотри, ты при этом еще и в стейкинге, они у тебя крутятся, ты еще и раз зарабатываешь там нашу там, дополнительную да, монету. Тоже же классно, да, тоже классно. Ну что, хотел бы так, хотел. Тогда мы с тобой сейчас можем зайти, купить там на 100, на 50 долларов, поставим монеты, стек, и будем просто ждать, когда ну, курс вырастет. Это первый момент. Второй момент, если ты хочешь изучать более углубленно, я могу тебя научить строить команду, показать, как, например, с 30 долларов там в другом сообществе, ты, ну, в другом направлении ты можешь 10,90 построить структуру и вообще зарабатывать. Но с чего-то надо зацепиться. То есть вот так нужно людям показывать процесс работы в историях. Истории, истории рулят. Люди чувствуют вранье. Так, смотрите, еще самое главное, вот я здесь отметила, бывает многие ребята не понимают, как презентовать, где они находятся, да, особенно новички, да и, в принципе, иногда старичкам полезно прорабатывать себя в этой области, и не надо обманывать людей, говорить чужими словами, почему вы здесь, вот сейчас можете для себя прям зафиксировать, я люблю очень сильно этот метод, называю его три вопроса, которые вы себе сейчас должны будете написать: ответы на них, через эти три вопроса вы создадите сразу посты, вы сами себе продадите, провалите еще глубже идею того, почему вы находитесь в нашем сообществе, чем оно классно. И если вы еще это странслируете, в массы ну так выразимся да то люди почувствуют что это именно ваша именно ваши именно вы искренне не врете и именно вы говорите сейчас честно и вот это включат запишите три этих вопроса на которых вам нужно сесть и расписать я так делала в самом начале пути а почему именно втп почему именно сюда вы пришли Ну можно здесь почему в онлайн пришли да сесть и расписать, что вами двигало, когда вы пришли в онлайн-бизнес, у нас у каждого э, первые задачи, конечно, нам всем хочется денег, свободы, у кого-то есть более, ну, это первый 10 пунктов написать, да, начиная с самых важных, у меня было, вам сразу скажу, что там, вопрос закрыть долги э, и признание, да, то есть я вот лидер по жизни, мне это важно быть признанным. Но ведь у нас же есть люди, которые могут строить структуру не так прям сильно, мощно, им нравится развиваться в инвестициях. Вариантов масса. То есть первый вопрос, почему именно ВТП, то есть онлайн бизнес. Второй момент, второй вопрос, как он поможет мне э, решить? Мои проблемы, задачи, боли, ну, либо а, что я решу с помощью моего сообщества. Что я решу, что я могу решить, или что я уже решил, если вы здесь находитесь, да, уже. Вот, свободу, а, понятно, там, день, ну, деньги писать, это, тут есть более глубже. Деньги что? Например, кто-то хочет... А вылечить какое-то заболевание, которое в принципе не мешает жить, но вот оно его потяготит, допустим. Но на это нужны деньги. Кто-то хочет красивейшую себе улыбку, допустим, да. Кто-то хочет улететь, мечтает какую-то страну. А кто-то просто хочет ребенка отправить в платную школу, вот для него это важно. Что он помощью нашего сообщества, как он мне, как поможет сообществу решить проблемы, задачи, мои какие-то цели. Здесь вы сразу прописываете все боли, свои личные. И поверьте, тот, кто будет вас смотреть, он, когда прочитает этот пост, он скажет, блин, а я же тоже хочу. Слушай, я тоже мечтаю улыбки улыбке красивой, блин, для меня это важно. вот с детства хожу с этими зубами, там девочка, например, и вот это прям меня коребит. А вот, например, Катя, она сейчас с помощью сообщества эту проблему решать собралась. Так я тоже хочу ее решить. Все, человек либо сразу напишет, либо попозже будет греться. А вот. И крайний вопрос, который я себе любила задавать, и мне часто задавал мой наставник, он меня возвращал, включал. После этих всех двух он мне говорил так. Оль, ну если не ВТП, то где? Честно то где ты решишь все свои задачи, проблемы и так далее, и тому подобное. Я начинала думать, так, пойду в онлайн-бизнес. но У меня нет возможности в онлайн-бизнес сейчас внести немаленькую сумму, чтобы развить его. Плюс, самое главное, я реально вам скажу честно, я открывала массу вариантов различных направлений в онлайн-бизнесе своих, да, и там нужен опыт. Без опыта тебя просто сожрет конкуренция. Поэтому я говорила, что, блин, а здесь уже есть полностью система, просто бери, и делай, вставай на эти рельсы, и фигач вот, то есть вариантов масса, итак, повторяю вопросы, первый вопрос, почему именно ВТП, то есть онлайн бизнес, можно так сказать, да, можно, а, как поможет мне наше сообщество, наш проект решить мои проблемы, задачи, а, как с помощью ВТП я решу свои основные боли, и прописывайте какие, и третий вопрос, если не ВТП, то где, честно пишите себе, это не значит, что вы такие сейчас напишите, что да только ВТП, ну почему, ну многие же видят как, кто-то скажет, ну вот я вижу, что я пойду еще куда-то работать, кто-то захочет, да, например. Но буду параллельно. Ну все может быть, все может быть. И кто-то смотрит на вас человек, который также где-то работает и говорит, слушай, ну да. Вот она с помощью этого себе дополнительно просто заработает на путевке. Да, я тоже работаю в банке и пойду тоже в ТП, как Марина дополнительно заработать все на путевке ну то есть понимаете да о чем я говорю просто самое главное может сейчас кажется я там что-то иногда я кого-то слушаю думаю, блин, да как это все уместить в одной главе? да просто начните делать с ошибками без ошибок когда вы начинаете делать как в спортзале я помню когда я пришла первые разы я не могу приседать и меня это бесило я сразу говорила что я ничего не могу не умею и я сама не заметив того как я начала чувствовать мышцы правильно делать это все так же и здесь если вы посмотрите мой первый вебинар в нашем сообществе год назад, ну, мы все дружно посмеемся, правда, как я сидела, как я боялась, я сидела вот так, я боялась повернуться, мне казалось, это, это онлайн, да, ну, кто тут смотрит, я с ноутбуком как сумасшедшего разговариваю, грубо говоря, но мне казалось, что меня все видят, я вот сидела, я вспоминаю, и вот я читала просто, я боялась пошевелиться, это настолько все сковано, и как сейчас говорю я, я ну, что я говорю, как я себя веду и чувствую самое главный внутри. То есть это все опыт берете и делаете. Так, о, ä... самое главное, классная еще тема. Те, кто уже строит команду, хоть пару у вас там есть человек, супер просто работает. Я проводила прямые эфиры о нашей компании, понятно. Выводы, идеи, обзоры кабинетов, это все понятно. Но, опять же, да, вы лидеры, ребят, на вас идут. На вас идут почему? Так, вот, значит, Марина у нас лидер, она строит команду, она помогает людям, и я тоже хочу, чтобы она мне помогла. Поэтому, значит, что здесь? Мы какие проводили прямые эфиры? Я продум, даже есть структура этого эфира, смотрите, я вам сейчас ее назову, запишите, кто будет просматривать запись, тоже запишите. Первое, что мы говорим, то есть приходит человек, мы подключаемся, да, там я и мой участник команды, мой партнер, это из глубины может быть человек, без разницы, потому что, как правило, все равно у сильного лидера есть ну, маленькие лидеры, которые еще растут, и они боятся взять и провести так прямой эфир. Да? Вот, поэтому я брала из глубины людей, то есть работала с каждым. Первое. Какая схема была? Кто ты до проекта? Точка А. Сейчас модно вот это говорить. Точка А, точка Б. Значит, точка А, кто ты до проекта? Ну, то есть, твоя история. Человек рассказывает ее. Второй пункт, что он должен рассказывать, ему так легче, он знает. Он же может заранее готовиться. Как пришел в проект? Как? Путь? Что, стал, что сподвигнуло? Как он познакомился с ним? Ну, то есть, вот, что он сделал для того, как пришел в проект? Третий вопрос. Что зацепило? Это важно. Это важно, потому что кого-то зацепило деньги, ну, давайте откровенно, просто увидел цифры, вау. Кого-то зацепило, да, слушай, ну, вот Оля там Немировская рассказывала, показывала у себя, как у нее там в команде парень айфон купил, ну, я тоже так хочу. Или как, а мне вообще так нравится их такая тусовка, я заколебался сидеть в этом сером офисе, а мне так нравится этот онлайн, они там ходят в кафе, там, встречи, вот это, я тоже хочу. Что зацепило, а может их несколько пунктов. Это обязательно человек должен назвать, потому что это все боли, это все зацепочки, крючочки, на которые реагируют те, кто смотрит. Дальше. Результаты. И тут самое главное, мы же с вами проводим эфир, когда человек уже в команде, да, есть. И я вам скажу так, что если он даже две недели в команде, даже если он просто в стейкинг закинул монету, у него уже есть результат. Ну пусть у него даже одна монета разработалась, Пол монеты раз. Это же результат, ребят. Результат. Никогда себе не урезайте планку, что вы должны показывать миллионы. Вы должны показывать эмоции. Можно рассказать так про одну монету Рая. Представляете, я заработал одну монету, Ра, офигеть! Я вообще ничего не делал, я только в сообществе две недели, я только изучаю информацию, а я уже заработал одну монету, ура! Пипец просто. Это так, я говорю, у меня мурашки. Это значит я говорю честно, искренне. Вот, то есть можно же это все подать так, как вот эмоции, люди идут на эмоции. Ну, конечно, если вы хоть что-то себе купили, хоть даже там вывели тысячу рублей и вот для вас это радость, вы все это рассказываете. А, следующий момент. Что скажешь новичку, что ты новичок, старичок уже в проекте? что ты ему просто посоветуешь? Свои первые мысли, эмоции. Ну, кто-то просто говорит, да ничего, просто пусть берет, делает. Кто-то высказывает уже какие-то сложившиеся мнения о сообществе с вариантов масс. И крайний пункт. Я его очень любила, люблю. Слово наставника называется. То есть, э, наставник, он слышит, слушает, что говорит его партнер да, в прямом эфире. Конечно, он в голове своей все это формирует. И когда он понимает, что, например, где-то немножечко как-то было неуверенно, он просто помогает человеку выехать, там, ну, дожимает продажи эти свои. Говорит, слушайте, а вот, смотрите, вот Катя пришла, значит, ей понравилось то-то-то, а вот я когда пришла, ну, то есть тут вариантов масса. И тебя как наставника, ты же все равно тебя презентуют, что вот я буду проводить с моим там лидером команды эфир. Тебя смотрит уже, хочется от тебя услышать. Конечно, у наставника есть уже другие результаты, он говорит, слушайте, а вот... У нее там, да, за две недели он заработал одну ра, круто. А я вот за две недели заработала триста ра. Ну вот, и я знаю, как это сделать, поэтому я сейчас помогаю там Марине это делать. И, конечно же, если вы придете к Марине, мы поможем и вам точно так же. Ну, то есть вариантов масса. Итак, быстренько повторяю, какая структура эфира, когда вы проводите? Когда, первое, кто ты до проекта, точка. Как пришел в проект? Следующее, что зацепило? результаты, абсолютно любые эмоции здесь, что скажешь новичку и слово наставника, это очень важно. Дальше. А я, конечно же, показывала, что провожу веб зарядки, мероприятия, зумы. Я все это всегда показываю и всегда снимаю в истории. Почему? Потому что я показываю: понимаете, если ты всю жизнь будешь кричать: только: Вот у нас деньги, деньги, там, монеты крутятся, ты не будешь показывать, как ты развиваешься, что это твою значимость в проекте, что он для тебя значит, как ты растешь. Я, например, бывает, снимаю, там пишу: типа, капец, как я переживаю, сейчас дайте мне поддержки, чтобы я провела эфир. Эфир. вот люди дают они включаются в процесс им уже потом интересно посмотреть интересно она провела эфир <coughs> выложит она или нет как она его провела страшно ей было или нет это такие триггеры за что цепляются люди <coughs> также я показывала результаты и успехи своих ребят еще очень важно, взаимные отметки друг друга в истории. Ну, например, мне кто-то там что-то сделал, пишет в историях, я просила так делать, особенно в начале пути, там, спасибо Оля, а, там, за то-то, спасибо, что показала мне это, или вот, благодаря там, тому-то, тому-то тому -то я сделала то-то. Еще у нас была такая фишка, в городе, помню, допустим, там пишет мне, там, парень, мы должны на встречу были к нему ехать, создавали интригу, он пишет, Ольга Валерьевна, ну, я вас уже жду, скоро вы подъедете там на встречу. Я ему пишу, да, он, там, я отвечаю через историю, то есть это подогревала людей они интересно было посмотреть что за встреча почему так все официально И люди потом наблюдали мы показывали что мы сидим там заводим деньги там что-то в программе делаем то есть это все включает людей я разрешала людям репостить себя своей команде, рекламировать меня как лидера и даже направлять людей ко мне пообщаться, что я могу дать консультацию, потому что есть же ребята, которые не, не так компетентны еще, и поэтому ко мне кто бы ни пришел, я всегда спрашиваю в начале пути, ребят, вы от кого, да, чтобы я могла направить, мне не жалко потратить свои силы, объяснить людям, и, как правило, конечно, я закрою быстрее человека, чем мой, который учится, вот. Вот. Какие у меня были методы продвижения? Ведь, ну, это же я рассказываю на ту аудиторию, которая у тебя есть, но у меня она и прирастала. Конечно, гивы. У меня были гивы. Плюсы какие? Очень много людей залетало, они лайкают твои посты первые, там идут. И самое главное, мне на самом деле это нравилось. Мне шли заявки в WhatsApp, когда ГИФ мне просто засыпало по 20-30 заявок в WhatsApp в один день. Почему? Потому что это как раз-таки люди же заходят, но ну, это живые люди, за которые я платила деньги. Они видят эмоции вот эти первые, что я там покажу, как из 100 долларов заработать то-то, да -да -да -да. и какие-то я на место во время ГИВов, конечно же, вставляла правильные посты, которые продавали идею сообщества и люди заходили, но это люди, как правило, в гивах, которые халявщики, я бы так скажу, да, то есть они же сидят там, чтобы что-то выиграть. Это не в обиду кому-то, это в основная масса такая. У них такое мышление, и поэтому когда начинаешь с ними работать, вот отвечать, они э, сливаются им лень разбираться, они, конечно, ничего не хотят. А, тут надо еще что-то. А, понятно. То есть, э, ну есть, которые заходили люди, но в основном, то есть э, КПД ваша будет очень низкая. Вы много потратите времени. Но в результате мало людей зайдет. То есть, все-таки надо прогревать людей, прогревать боли их, давить на их боли, чтобы они к вам заходили более осознанно. Вот, конечно же, некоторые остаются люди, если у вас красивый визуал, если вы им понравились в этот момент на эмоциях, но в основном идет отписки. Потом идут отписки, статистика рушится, поэтому я не очень люблю гибы, я ими сейчас абсолютно не пользуюсь. Вот, чем заменить? Ну, только таргет, только таргет, грамотно настроенный, то есть реклама на вашу страничку, ну, чтобы была реклама, вам нужно сначала свой привести Инстаграм соответствующим образом, чтобы он был красивый хотя бы. А дальше смотрите, сейчас такой функции, по-моему, нет, когда я делал стори-сапросники, да, разные нравится не нравится. Отвечали сервисы, у людей настроены сервисы. И помню, мне кто-то из звезды даже ответил. Ну, не, не такая яркая звезда, но какой-то певец вот я не помню, так еще думаю, ну, лет, наверное, 10 назад, а может, с фабрики звезд, ну, короче, какой-то оттуда с галочкой синим не ответ в историях, что ему интересно знать о сообществе я думаю как-то так но потом я поняла что это настроены специальные программы которые отвечают других людей в историю ну, в общем короче иногда я попадали чужие люди которым я отвечал здравствуйте вы ответили на историю что вы хотите пойти узнать о моем сообществе узнать как зарабатывать вы действительно этим заинтересованы или это был настроен бот кто-то говорил, да, это бот, а, а что за проект, ну, было и такое, то есть, ну, это все, это очень низкая КПД, но в начале пути, ребят, все методы хороши, именно благодаря тому, что я все использовала, все прям использовала, у меня есть результат, дальше, а что же делать мне, если у меня 200 подписчиков, и я ничего не знаю, как делать дальше. Делайте исходящие заявки. Например, мы у нас был челлендж с Николаем Токаренко. Он научил нас, как можно делать 30 заявок в день нисходящих. Тупо писали: Привет, пред привет, как, как дела? Привет, как дела? Всем подряд 30 заявок в день. Кто ответил, с тем начинаешь развивать разговор. Я, конечно, выбирала аудиторию, я брала хэштеги, я блогер или там, например, развитие личности. Короче, Таро там, не знаю, нумеролог, но мне были просто интересные люди, такие девушки то есть похожие на меня чем-то, что вот они любят спорт, там самостоятельно. Я просто им писала: Привет, здравствуйте. Там, хочу провести совместный эфир. У вас интересная тема, давайте обменяемся подписчиками. Вот, а что за эфир, на какую тему, ну и себя пыталась презентовать в сообщении быстренько, что я занимаюсь это, я бы хотела рассказать, как я достигла такого-то результата да, за такой короткий срок, типа я ей рассказываю, о чем я буду рассказывать на эфире, но она тем самым сама идею покупает у меня, если я попадаю в ее боль будь будьте готовы к тому что если вы написали 20 людям и вам 19 ответили да нет но такого не будет если вам из 20 хотя бы ну там человека согласились провести эфир это круто но я тогда себе ставила задачу если я хочу чтобы в день мне отвечали 2-3 человека значит а из 20 я постоянно статистику да, свою воронку вот рисовала конверсию можно еще выразиться так, то я понимала так если мне с 22 ответила значит я должна 40 написать ну то есть вот такие моменты это все зависит от того насколько вы хотите действовать вот в начале пути в начале самое главное дальше розыгрыши я конечно проводила розыгрыши публиковала в себя посты где я писала и самое главное знаете в чем фишка Репост, да, отметка друзей. И я разыграю три маленьких приза. Я всегда разыграла вход в проект. Перед Новым годом один раз я разыграла, там по-моему, 5000 рублей. Вот в этом году. Помимо того, что вход в проект. А у меня, по-моему, было 4 вида розыгрыши. То есть это для чего? Это нужно для того, чтобы люди могли включиться, им было интересно, что много могут выиграть. Вот. И в конце всегда разыгрывал Они смотрели эфир. За этот эфир я продавал идею сообщества. Многие люди заходили. Плюс разыгрывали. Это тоже ваши партнеры. Вот. Так, еще у меня был такой разработанный со мной придуманный тест мира. Анализатор называется. Это очень интересный психологический тест. Это такая воронка, которая может человека завести к вам, начать с ним работать. Но тут нужно потратить деньги, чтобы этот тест распространить, чтобы его прошли как можно больше. Быстро говорю, смотрю, время у нас уже поджимает. Я думала, будет очень коротко, но хочется говорить и говорить. Опыт это дело такое прям уже быстро бегу, миро анализатор, собственно, сама придумала, Юля Кушнир мне помогала, мы создавали вместе все это, в чем фишка, то есть ты, там, типа, Мира анализатор такая нарисованная девушка-робот, она анализирует твои данные, можно по-разному, ответы на вопросы можно по-разному это подать, типа, какой ты инвестор, насколько ты реально можешь, насколько у тебя реально получится зарабатывать <связать> в инвестициях, то есть, короче, вариантов масса, человек кликает на эту рекламу, переходит, отвечает на вопросы, там психологические вопросы, из которых вы можете увидеть портрет человека активный, неактивный, ладно, не буду говорить, как мы называли этих людей, там, типа, <связать> амебный, неамебный, готов действовать здесь сейчас. там, по-моему, 15 вопросов, ну, то есть, так классно она продумана, и в результате человек попадает, доходит до конца, попадает в WhatsApp, и в WhatsApp тоже мы грузили такую ссылку, которая пишет ему, нажимает WhatsApp, он пишет, где он пишет «Я прошел тест» жду результата ну типа того и у нас заготовлены уже были ответы я видела какие ответы он говорит я понимала, что за человек. и были заготовлены уже ответы там здравствуйте вы такая-то тип личности Всё расписано две личности типа медный не амебный мы так называли типа активный неактивный человек и в результате я ему пишу, если он активный, то я говорю, что а, вам подойдут а, вид бизнеса, такие как инвестиции, но с построением команды. Мы еще разные дополняли, чтобы человек ну, не думал, что вот мы его вербуем куда-то. И я писала, типа, а также вам подойдет тот вид заработка, в котором сейчас развиваюсь, зарабатываю я. Вам интересно узнать? Мне многие писали, да. А вначале я писала, здравствуйте, меня зовут Ольга, я ваш куратор. Меня назначила ли к вашим кураторам для расшифровки вашего теста? Ну, короче, ребят, вариантов масс. Если вам интересно, если очень интересно узнать, как это работает, я могу поделиться этим тестом, могу вам дать. Напишите мне, инстаграм мой все знаете, вот даже вот сейчас здесь видно, точно такой же инстаграм у меня, ой, телеграм у меня работает, напишите, я вам дам, подскажу, помогу, кому в начале пути это надо что же сделал я позже позже я сделала наняла и самый менеджер ребят когда я доросла до определенного дохода когда я поняла что я сама уже не справляюсь и в принципе вот эта вот хаотичность я уже перепробовала это и и там я наняла и менеджер это стоит 30 тысяч рублей в месяц на тот момент что мы сделали с ней мы распаковали меня личный мой бренд, что такое распаковка, то есть кто ты, кстати, вот я вам сказала, что будет подарок, гайд, который я дарила ребятам своим на очередной зарядке про инстаграм, он тоже у меня есть, он вам поможет, кто совсем новичок, упаковать шапку, распаковать себя, то есть что значит, кто вы, понять, чем вы сильны и в какой области вы хотите развиваться дальше, о чем писать, то есть вот такой базовый гайд, он вам поможет, тоже напишите мне, я вам его отправлю, когда наняла менеджера, мы, значит, разобрали меня по косточкам, чем я полезна, чем интересно. не только как зарабатывать в, инстаграм... Ой, в инвестициях, то есть много всего классного про меня нашли. Она упаковывала мой аккаунт, визуал сделала, шапку профиля. Самое главное, как я делала фотки. Сейчас вам лайфхак. Я брала штатив, купила кнопку за 300 рублей, Bluetooth, которая продается на Озоне, и э, брала телефон, ставила штатив как э, так вот селфи, сама себя видела, держала в руках эту кнопку и, короче, фоткалась. Я даже иногда сейчас так делаю, честно, вот мне некогда делать эти, ну, извините, фотосессии, которые мне даже и не нравятся. Я выхожу на улицу, либо у меня ребенок, либо мама. Самое главное, вот фишка в том, что переворачивают селфи камеру на, на меня. Я вижу себя, как мне встать, как мне повернуться. И это гораздо проще. Вот я делала несколько фотосессий, но мне не нравится, как меня там фотографируют. Ну потому что я как, ну, иногда дурочка там улыбаюсь или еще что-то. Поэтому вот это супер тема работает. Конечно, телефон получше, да, чтобы был. Вот у меня сейчас 12-й iPhone который про макс он вообще бомбу делает фотки Одиннадцатый был тоже классно вот прям на него делаешь на селфи камеру зашел в обработку и все и у меня короче все фотки которые убить у меня в инстаграм они все сделаны на мою камеру ну там пару каких-то фотосессий может. одна была точнее фотосессия пару ход вот и мы начали писать посты каждый день каждый день посты потом перешли на раз-два дня когда подняли статистику у нас появились правильные истории с логикой с определенной темой Сегодня я заинтересовала, дальше я развиваю это, но это уже см менеджер подскажет. Мы отключили все сервисы, которые были у меня подключены, от гивов мы отказались, и у меня начали приходить заявки на WhatsApp, 1-3 заявка в день, расскажи о проекте. Также важно, где брать еще людей, это хэштеги. Когда вы начнете, нафоткаетесь на камеру, такие довольные, вы можете написать правильные посты, которые я вам сказала, выше хотя бы начать с того на три вопроса ответить, к ним хэштеги, хэштеги тоже посмотрите у меня, если не знаете, как написать, посмотрите мои посты, у меня везде есть хэштеги, это важно, по ним вы вылетаете в топ, по ним вас ищут люди. Я думала сначала раньше, это полная фигня, нет, это рабочая схема. Дальше, искренний инстаграм. Ну, то есть, и самое главное, я стала снимать себя на улице, сама себя в помещении, не только голова была моя, не только эти бумеранги, то есть, я стала себя снимать в помещении, в зеркало, там, как я говорю, то есть, вы отталкиваетесь, что вам приятно смотреть, приятно, когда вот просто одна голова вещает, да я лично начинаю пролистывать, даже если мне информация интересна, но ну, хочется сменить картинку. Просто стала привыкать к себе такой, какая я есть, и это важно. И люди видели, я говорю, блин, мне так стрёмно сейчас там записывать, блин, я так выгляжу, и это тоже говорила. И просила поддержки, поддержите меня, люди поддерживали, и они чувствовали свою причастность к вам, ну, это включает. Вот. А, ну, в общем, я перемешивала, что я хожу в зал и так далее, и тому подобное, все это я показывала, конечно, в промежутках вставляла, как я вам говорила, уже про наше сообщество. А, сейчас вот начала новый, то есть SMM-менеджер у меня в данный момент не работает, то есть я не могу пока найти другого, я поняла, что все-таки, если я хочу еще расти выше, то мне нужно уже самой углубиться в понимание, то есть, смотрите, когда бизнес свой ты можешь нанять управляющего, но если ты не знаешь всей кухни изнутри, ты не сможешь направить управляющего, как грамотно, на что обратить внимание. Правильно? То есть за процессами ты следишь, а если ты не знаешь, как они работают, ну, блин, а как ты будешь это делать? Поэтому я поняла, что я купила этот курс, я его сейчас изучу. Если сама не буду вывозить, я просто найму себе людей, которые будут мне помогать вести этот блог. Я вам скажу так, что сейчас есть столько профессий, например, сторис менеджер, по-моему, который вам прописывает контент по сторис, только по сторис он зарабатывает деньги, да. Есть человек, который будет разбирать ваш директ и даже так профессия, то есть только профессия с инстаграм, поэтому я говорю, что инстаграм это ваша это пушка петарда, на что говорят. Ну что, ребят, быстро рекомендации мои, которые я вам хочу на сегодняшний день дать, и все, и мы заканчиваем. Первое, начать оформлять свой профиль, распаковывать экспертность через мой гайд либо самостоятельно. Очень много у нас записи зарядок на тему личного бренда, из упаковки, инстаграм, у нас девушка ведет, Сережа рассказывал, я рассказывал просто берите и делайте, Но ну, это, мы такие бесценные даем знания за бесплатно, просто так, прям перелистайте. Много, у меня можете посмотреть много постов про ВТП, у меня даже есть в актуальном папка новичку или наш проект ВТП, там прям несколько постов, которые прям разжеваны, разжеваны, как можно делать, Прям берите, смотрите, я не жадная, только единственное, что не копируйте текст, посмотрели, перекрутили и по-своему написали. Выписать более, о чем думали, когда пришли, что смущало, что проработали, это ваш контент. То есть, почему я пришел сюда, то есть, что меня смущало, на что я сначала обратил внимание, ну, как мне помогло это убрать, вот, ну, в общем, вариантов масса. Я, вообще, обожаю брать листы. У меня по, дом, по моем рабочем столе, вот, я люблю вот так А4 беру, скручиваю его и вот пишу. Я все расписываю. Бумага это энергетический носитель. Я любую мысль, ну, плюс меня психолог научила там, да, любую мысль посты, что хочешь, садишься и пишешь, пишешь, пишешь, пишешь, пишешь. Даже был такой момент, когда нужно было мне весь день записывать свои мысли три дня в тетрадку. Представляете, у меня сколько было? 48 листов, у меня за день улетело. Ты все пишешь, что ты садишься, и думаешь в момент. Вот прям все это. То есть бумага, она тебе дает э, пользу, рождаются идеи. Не забываем про три вопроса о ВТП. Там приклюкаются боли. Начинаем с вами ежедневные истории, тесты, опросники, игры, все это делаем. Зарядку мою пересмотрите. Запишите, что забыли. Фото на телефон, обработка в фильтрах, то есть смотрите, отфоткаться на телефоне это классно, но смотрите, берите, вот я как делала, я помню, взяла, у меня было три образа, и я прям в доме, прям в доме нафотографировалась сама, даже на полу такая легла, там так все томно, поставила сверху штатив, думаю, сейчас грохнется этот телефон на меня, будет классно, то есть я много вариантов продумывала. Прям брала в интернете, там смотрела какие-то позы, как красиво девушка сидит там на диване с края. все это фотографировалось, но у меня получалось, что три образа, и я их перемешивала, но есть такой момент, где-то света поярче, где-то свет поменьше, где-то одежда поярче, поэтому я пыталась привести в один стиль, ну, там, к фильтрам, да, кому-то это нравится, кому-то не очень, но это тоже можно все изучить, и это все бесплатно, как сделать картинку, а, общую ленту, ну, то есть в интернете набрали или у нас на зарядках посмотрели, как это делается. Дальше, ребят, не участвуйте в гивах, все, что я могу сказать, это может быть, если есть возможность сейчас заплатить, ну, если у вас прям совсем там 100-200 участников, ну, как может быть, до 1000, я бы еще, наверное, бы поучаствовала там, ну, это не тысяча, чтобы пришла подписчиков, а, может быть, полторы-две тысячи, потому что отпишется половина точно, только чисто для вашего спокойствия, что вы не такой а лузер, да, что у вас там 200 человек, вот, а все остальное можно делать и так, можно и с тысячу подписчиками себе выстроить команду, постепенно, помаленьку, потому что знакомые смотрят, вот, лучше таргет настроить, либо таплинк, либо ссылка в WhatsApp напрямую, как у меня в шапке профиля, потому что я вам сказала, раздражает, когда ты вроде прочитал, у тебя первые эмоции, ты хочешь с людьми уже начать работать с этим человеком, а ты не понимаешь, куда ему написать, директ ты не хочешь, лучше на WhatsApp ссылочку пинк написал, либо топлинг да, можно сделать все бесплатно, научиться, я вот сделала WhatsApp и вообще не парюсь, не знаете как, напишите, скажу. А снимать себя чаще, выходить в эфир, не стесняться. Ребят, выйдите в эфир на 15 минут, расскажите о том, что я сейчас хочу начать вести Инстаграм, я боюсь, я стесняюсь, жду вашей поддержки. Вот я такая, какая я есть. Классно, если будете смотреть за моей трансформацией. Все, все, этого достаточно первые. В историях точно так же. Ну, конечно, есть деньги, нанимаем СММ-специалисты и вникаем сразу в процесс работы с ним. И самое главное, все, вот прям самая, минутка. Помните, что вы – это вы. И всем абсолютно, вот абсолютно, все равно на вас, как вы живете, все смотрят через свою призму. Для кого-то э, стрёмно сидеть в майке на вебинаре, к примеру, да, и вещать. Кто скажет, да как так можно? Кто скажет, фига, она такая прикольная, у меня такие там э, цепи там на ну образно, да, вот что что в голову пришло. Кто-то говорит. Да как можно в какой-то идти там онлайн-соор, ну там онлайн-проект вообще, блин, когда это же все разводон, это все их установка, это их призма, вы такие, какие вы есть, на вас приходят те люди, которые... которых вы заряжаете, и не важно, вы выглядите классно, как там какая-то девочка, или вы... Вы... вы выглядите так, как вы сейчас выглядите, это важно, искренность, Все. и всегда я говорю, будьте преданы сами себе, вот, то, что вы чувствуете, то, что вы хотите сейчас это делать, то и делайте. Вот, хотите развиваться в сообществе, берите, развивайте, просто начинайте действовать. Все, ребят, ух, как я задержала вас. Прошу прощения, но информация была полезная. Все, до новых встреч. Как только изучу много нового, обязательно буду с вами дозированно делиться. Все, всех обняла, всем пока, до новых встреч.